Будет... <свят> Охрана завален. Приветствую вас, друзья мои. Сегодня мы будем отбивать. мы в комике там стоим. Санаторочку. Постараемся. Не, они мина не ставили. Не, так, что не у нас хотят. Сегодня? Вчера мы пришли, ничего у нас не получилось. Сегодня будем пытаться снова. Да не подтянуться, можешь, минут через пять-десять, потому что на рынке то бегают, Тиары, Тиары, блядь. И он был, и Бобик этот, блядь. Они походу у вас тут э, хотят застать, когда э, вы будете захватывать флаги. Мозг в кустах стоят, хуйня. Да нету в кустах я ж проверяю. Или... Ты можешь подальше. Сейчас я здесь напротив базы. Сейчас проверю здесь. Здесь обычно снайпер сидит, сука, или Салоник, или этот, блять. Как он там, Диад? диад. Так уже начинается что-то. Нет, минуты. Еще. Ну сейчас будет две минуты. Минута. Две. Блять, как ночь, ночь, сука, как нарочно, ебано уже. Сейчас поглядим из-за На домике есть шар. Ну и чего тут? О, кто тут? тут. Машины внутри Фас. домика, блин. Да нет, если бы они... Франк тоже. Так че у нас тут? С 80 секундочками. Блять. Так пол 30 секунд. Серьезно у нас возглавит. Муфа, что ты здесь до сих пор свои вебы не скрался? Так, на вышку у меня стоит, если там есть? Ага, есть. Все, 10 секунд. Гарри, значит, как-то пилом тебя. Теперь... Пир, захват начался. Нет. Все, погнали наши городские, блядь. Так, у меня связи нету. Как мне кнопку нужно нажимать, если вы как говорите? Как а будем двигаться? Все, всех производили. А мы тут в домике сидим. Белые ники что-то. Ну потому что она захватилась, ники белые, если вы там да, сначала захвата сидите. Кость А вот че со стороны деревни двигается к вам. Сразу нафиг позволять. его слоя. Не успела мне подождать. Слэш, слэш. тут в пещере. Слашь в пещере бандусов Ты беги базу, е там мочи нафиг. А ты там в пещере бандосов кого-то ошибаешься. Блять. Гиони зараза вычислялся. Снайперки, что ли? Как, мальчики, через два часа все! На новой земле охраняем блин укрепку, потому что последний день у меня для получения медведя. И хуя себе, блядь. хуя добежал, ёптать да заебался, Быстро слили на а, а слэш это типа наш союзник, да? Да. В синглах-то. О, по платформу кто забрал. Ты много текста озвучиваешь. Макс. А? Я хз, кто забрал? Я говорю, у тебя. У просто... Какой де... у у тебя просто... седьмой день? У меня сейчас шестой день. Седьмой начнется через а -а -а. Два -два. Три часа легенда зона забрал рэп давай не раз... разблт а менши патроны дай бляха муха сука где ты гамдон а вон он славка если в РК, вон он авич не пойму кто стреляет то, блядь, и там сзади светлана ты поаккуратнее так. а я и сейчас буду паки бросать охрану снимайте максимально охрану пытается всю жизнь сейчас я дизайнером зайду и под не сразу пробежишься по всем нахуй Спасибо, что вы мне подсказали. О, у не страдать. Сейчас флаг падет, нахуй. Как сегодня на L6 падал, блядь. Стой, нахуй, не дергайся. Бля, мотань, я отвлекся, что-то тут совсем, блядь, забыл то, что уже захват начался. Ну, сука, Моджин убил. Ебаный урод. Где он, пидор? Матань, Ой. беги, о, я о, тебя о, прикрою! Беги, прикрой! Давай, давай, прикрывай, я. Бегите, я вас прикрываю! Бегите! Занят был. He, он травку, походу, покурил. Но... Быги, Хар... <а <slides> блядь. Быги, блядь. Ч ⁇ я тебе сейчас волос выключу. Ладно. <licence> Сука. Um> Ладно, я попытаюсь истерично не смеяться. Бегите, Шоу. пацаны, бегите, бегите, бегите, Шо, уже хапнул, что ли? Ну, блядь, сука. Я уже за сегодня 8 литров своей всей выпил под названием пепси. Да, блядь, каждый день, сука. Да Фрер... тебя от Pepsi так пьет? Да. Что ты думаешь, что же попробовать, что ли? Давай. Да я лучше конечку. Вот сейчас санаторку заберем и сразу ебну конечку. Это типа Если заберем Да заебать. А, по а потом а... это вот. Бля, кто убил-то меня, я не понял. А, рядовой. Все. Я перегружаюсь. Там кто-то с автомата ебошит. Ебать своротно. так сейчас. рядовые передовые такие а? медичка ты видишь как я умею делать да да я видел, сразу видел вид... сразу виден скилл да и опыт в игре это... ты, опытный это, игр... это... ты опытный игрок бы пер нафиг охрану сливать а то что то опыта у тебя здесь только танцевать хватает ебать воздух я ебу воздух <связать> Знаешь, дебенка, кто-то ебет женщин, да, кто-то ебет воздух, блядь. Ну, как а что ты как гуф? Каждому свой. Да, гуф. Да, я, я не знал, что ты ебешь воздух, это пиздец. Пошли верхних, надо на вышки снять, нафиг, и на самой большой Да я, Во я вообще, блядь, знаешь, буф, я, блядь, никого не ебу нахуй уже на протяжении, без с момента того, когда я родился. В лесу вот этого привата кто-нибудь убил, уболтал. б твоя медичка, танкуй. Да, Знаете-то нахуй, у меня валит. Здесь убит. Меня лоханец убил. Лоханес! Красава, Убилос. Таня! А, красава, блядь, медичка! Я чуть запутался, я приземлю. Так, наверху сбит, блядь, или нет? Давай, давись. Блять, кто умудряется Вот че, как бля, крысодерил, блять, сзади ползает, падла. Да кто так хуярит-то, сука, рядовые падла? Что, вообще пиздец ебашут, да, Натань? Вот, да, блять, я не понимаю, сука, вроде за забором стою, нафиг, как это? все опять желтое, я тебе адреналин купил. На вышке надо снять вот того самый, сука, хуильный, приватный. Хуильный? Хуи, Сейчас блядь. я. Вот а тебе вепр-то есть? Да с автомата нафиг, нафигать и Да, блять он ч ⁇ сука? Он по мне попадает, я по нему, сука, хуй нахуй. Да ебать хватит, это пиздецко. Блядь, рядовой заходит. ты белый, а он желтый? Нет. Слушай, он стоит, знаешь, где? В этот как Что рядом с главным флагом стоит, он всех его поливает Больше, чем слышки. Блядь, а вот сайт. Вот я... Нет, один стоит вот этот. Пофиногены, я к тебе, короче. Аккуратно, блин, меня не пристрели. Я воюю с рядовым на вышке. Сука, Леони падла, сука, поразует по мне, падла. Вы его ебнули? Да нихуя не ёбнул, блядь, гранату хотел, не докинул. Опа, это вот. меня Света в спину пристрелило. Ага, Ц... вижу. Привата, на... Приватов, у не убейте. Света за камней давай. тусуется. Ставка, подними, если сможешь. Блять, пиздец, нахуй. Или ты губ. На мне, Леоне. На мне, Леоне, идет тэпать. Пиздец, нахуй, улетел. Блин, меня быстрый бес убил. Снимите а эту Леонид, эта проститутка а меня два раза уже падла, завалила, нахуй. Хуй там. Меня овочей захуярил. Где? где эта проститутка, нахуй? Иханес минус. вот ну, да, конечно, я его, блин, подстрелил чуток. Тут овощей, да, да, овощей, бошу, где то Тут чей кость, мадам. Да-да, овычей, ебашь, что где-то, блять, не могу. Темно, хули их хупами, Да блять, светло, пиздец, чё вы у Блять. Ваншот обей. Ваншот наижу нахуй, где это говно Вчера блядь, падало. Алионе минус, минус льюот зирт минуса ноль. Базу. Так это кость. Ми мин минус ваншот, пта хуй тут пиздели, ёбано. Они твои а, а, шейки такие этичные. Да блять. Меда. Из медалион. Ого. Ё... Вот, ну. Давай колиси вперед на. Ну. Так, я сли, сливаю NPC последний. NPC шик. Ой, блядь! Так, блять. На секундочку. мне, на мне, на мне. Так, никто поднять не может, наверное, рядом. Гуф подними. Я потому. Все. Так, забирайте флаги. не. А, народ, народ, сзади.. сзади вас вот ваншот кил идет. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Макс, ты сел уже куда-нибудь или нет? Нет, я, я его подбираю, слил, короче. Все, я его слил. Тут кости еще возле меня, возле этого. Да, у меня вот сегодня очень прям непозволительно И мало... кто? Матаня там под скалой это вот сидела. С Богу какая-то падла. Тут Джихани, сквозь и... А можем же... да? можем можем Но завалило мощь. Но на макс где-то идет. Так, рекрута еще какого-то не ушатали. Где он есть нахрен? Минус. можем Все, я под накидкой. Давай. Ты дальний флаг тянешь или какой? А, вон он, блядь. Уголовой. Вой-вой-вой-вой-вой. А кто... Сколько-то это хуйни как. Вы сюда кто-нибудь подтянитесь, потому что если пробежит рядом какой-нибудь э -э южана какая-нибудь, то флаг упадет. Не понял, а что написано аутсайдер поднимается? А аутсайдер тянет. Макс, ты все, не тянешь. Только... Все, все, все Сейчас все просто Мне что-то показалось, что он начал подниматься. А вы че готов? А у Досгана, матч, шлюха. Ну, это не точно. Так, это кто-то бежит на гуф? Так, на задний флаг кто-нибудь подбегите, Славка, на меня, или ты тоже тянешь? Гуф, подойди да ко мне. я к... тоже Давай. тяну. Подойди не ко знаю, мне. Опа, лишь... тя... сука, завалило, падла меня. Гуф, поближе О, к заднему там флагу. Там вот змея кто-то. Блядь, ко мне кто-то бежит, сука. Не вижу, кто, блядь. Это... Я здесь аутсайдеры не несу, я здесь, внутри. Суицайдер бегает. Вот кто-то, блядь, выходит сейчас. А, сбоку, сбоку, Франшрут, сбоку. Пизда, блядь, слил меня. Да ёбанаврот, салонник, блядь, сука, издох. Блядь, говорю, подойдите ко мне кто-нибудь. Но я подошел. Я увижу, он бежит. Здесь, я выяснил, стойте, а? я не могу, в Нике не вижу, кто бежит. И в плане того, что надо это, нафиг. Блять, сбилась сейчас всякая нители. Змей, вы... тут э, два диктума. Чё да они, вижу меня я Меня караулят. Чё Моджин стоит прямо на мне. Он вычислил, что я тут под флагом сижу. А, сейчас да? сюда пролетит граната. Придите их поубивайте, блин. Никитос сзади. Так, я Макс Я не знаю, дергается. где ты, Макс. Че у нас флаг не дергается? Куф, сзади, я сзади, дергаюсь, сзади, Эхалес, эхалес сзади. О, сиди, сиди здесь, я сейчас пос, постараюсь здесь усы. Ну все, нахуй сказал, придите кто-нибудь нахуй. Ой, блин. Нахуй говорил. А где... Вообще, пидор, ебаный нахуй. Да чё тут, блин? Мотай, мотай, сзади, мотай, мотай, мотай, мотай, мотай сзади. Сдохло. На меня бежит. Пизда мне мать. Ань. Кто там сделал? один, нахуй ебать. Тут салоник, свет, бля, вообще, Деасган, возле меня, блин, капец. Я Лео не у. Лео не уложил, а мне этот аутшей, тур как он там, блядь. Дазган ебаш. Гуф, ага. Гуф, Дазган ебаш. Возле вампирки Деасган. Да, да, Блять, тут серьезный противник до меня доебался, кабан. Они с пещеры, короче, прибежали. Два штуки. Леон и вот этот. Салон и к где-то сидит. Макс. Да я вижу их, блядь. Минусы тот-то а другой, блядь. Там в вот это, блять, там на улике скачет, как, нахуя? Офигеть! Чё флаг то не поднимается, ёбаный Да заебало, заебало это подъемы флагов нафиг Пидарасы эти ебучие Когда-нибудь, блядь, что нибудь сделают, сука, по-человечески нахуй Подбежал, да. Донат, донат, донат охуенно работает, слышишь? Донат, да, кстати, слышишь? охуенно донат работает донат прям пиздато работает Сперва... с первого. И флаги не собираются, че за хуйня, ёбаный, не могу Вообще... Я вот стою Матай, один, а Давай оценим качество работы доната, слышишь? О, все, появился. Он. Если флаг Это не поднимается, значит надо что-то выбросить и, под... и положить под себя. И поднять. Я вот под... прибежал еще один. Я сгорание светка на подходе. Ну, и дизайн, что Ты вот видишь Я ж не вижу, я кланы повыключаюсь и. <риво> Так, я под накидкой. Вот где медичка, вот этот флаг охраняйте, блядь. Где, Матянь, где я тебе перехватил? Ай, Куфи, красава. Иди, Алекс, иди им помогай, я флаг дергаю, у меня уже 30%. Слава, иди меня прикрывай. Ты смотри, знаешь что, за забором, да, за забором. Они могут или с пещеры бандосов, или от деревни Белых по краю, чёрные а такую... Они а в с... крове вас отходят. Тут, короче, куча... э... эханес, ваншот, э... ванкил, и еще не кто-то. <плес> <плес> ты пиздишь, он мертвый уже давно. Солоник меня грохнул. Иди сюда. Ники А, тоже а есть вообще готов. Он и он его дернул. Меня, О, вдуй сюда, а то сейчас за 5 граната прилет. Я с ган вумен, блин. Я бошену это... убил, Макс, на. Соптики, на Сзади, за тобой, кто-то бежит. Не вижу. Слава, да. Кто, а кто это за... Кто это пробегает? Мимо? Макс, ты тоже на, на угловом сидел. А рядом Нормально. со змеем кто? Рядом со... я, я стою на флаге. А кто в гандоне? А, это Outsiders. Вот Рез мне его нахуй. Сука, сзади меня завалили, сука. Да ёбаный в рот, да слава нахуй, ёбаный в рот. Я блять, меня нахуй, блять. раз ебучий, дедган, флаг на 90%. Блять, нахуй сбили, пидоры вонючие. Все, захват вроде прошел. Макс, Один иди взяли. на вот этот флаг, наверное. Да. И прописался. Вот, прописался. Вот. там Моржин, короче, на мне Макс, Моржин и для те, этот, ваншот. Ты внизу. Да вообще, говорю. Какой берем теперь? Сюда, медик. Давай. Ждет ваншоты и, блять, еще какой-то... Дезган yes, тут бегает. На нижний флаг, наверное, двигаетесь туда нафиг. И тут охраняем. Так, здесь внутри вижу... А, уцайдеров двое внутри. Садитесь на тот флаг, я пойду к скалам, наверное. И, иди, подожди, Никит. И, Никит, стой так, я тебя уколю. Стой, ёпта так, сразу Макс, наверное, садится. А, Макс Я уже сел. под накидкой. Все, давай тогда. Все, я под накидкой. Охраняйте. И же подойди, не могу дойти. Вот. Можно вижу. Можно. Вот у меня спереди, слышите? Вижу. Сука, не попадаю. Не вижу. Вверх ползет. Сука, не попадаю, козла. Блять, около тебя там ушивается. Да изган вышли, чернухи. А Дэш. вы ч где-то? Дажган. А вы чего? Я че, логу что убивал в. Доброй. Я не повою. Блядь, чуть не утсайдер не замочил. Привет, <свят> Эдвард. Привет. Думаю, так будет получше, если а. я с вами. Так.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 Опять слонобоя, блядь. Я не знаю, поднять. Да, слоново. Вон за домом, за домом. Я не могу поднять, потому что я флаг поднимаю. Ты не поднимаешь. С Все с... меня а, подняли. Да, ну, вот. Окей. Где он, я его не вижу, нахуй. Но... Мамил Видите, влазит... а дуй назад сюда. Куда побежал? Я рядом здесь. Ты не рядом, ты далеко. Сейчас сбоку кто-то подойдет. Косметичка хер отстреляет. Бегут в вашу сторону там. Да, трое. с Алексом и с Ализовой. Вот трое, я. слава говорит, нашу бегут. На так. вас прям бежит. Все, упал. Бля, люблю грен... нахер делаешь грены кто кидает? Где ты я кидаю? Да, медик, их. блядь. А. Так, вон там что-то бой идет какой-то. 90. Не медик, жена медика. А, Сам медик еще пока за зоной. Так, 5%. Опс, извини. Все сюда стянули. Все, за мной был. Так, все, процентов. Сейчас пропишешь. Все. Салоник там мне, салоник там мне, салоник там мне. Медик со мной. Ай, блядь! Славка не... подымешь Блядь, мне не пойму кто, бля. Макс, пробегись по рядовым, и будешь быстрее тянуть все. А я что делаю? Да, серьезно так так так так к кил... Сейчас надо макса чтобы не только не сшибли. к нему надо всем передавайте готов э -э алекс келшота слил алекс где ты по <связь> Вы кучи-то не стойте. Лучше идите куда-нибудь за домик, что ли. Ну, далеко только от меня не убегайте. Тут Салоник, Диасган, e Эханес, Светка... Я под накидкой, идите сюда. Доберман. Дима, Ди Дим, иди каплю сниму, Диман. До тех пор один выстрел ты готов, нам. Mm -hmm. С тобой там, Макс-то? Эндрю, визит фокусы. Да, Чего фокус видел? А уцать его не видел. Стоит о. А ты под другим, Макс? Ух, я возле вышечки, вот из задней стенки. А, бля, бля. кто-то ложится. Твою мать. Салоник на мне, салоник на мне. Бля, где, где... Салоник пиши, Кинули... заходит, заходит. Да не вижу я его. Сейчас... Кинули с Я И адмирал заходит. А, а что за фокус? Один выстрел а и салоник заходит да? на них. Я, вот я говорю, на этом шум. флаге видя. Вижу, вижу, я их не могу вычислить, где они а а находятся. Не... Бежал кто-то, я не вижу ников под... <свят> из-под на Кельтей. Соловоник Дед умер. Я тоже. Ага. Бэть, так, ты подня... Поднимаешь еще? Да, Гол. сзади кости. Да мне похуй, кость. О, подожди, рядового уже поднял кто-то. А, так я поднял, где все равно. Мне надо адреналин надо, сержант и царь. Все, короче, флаг меня нахуй убило кровотечение. Так, на... О, ты убил. Так, доберман, Артуром, доберман Артуром. в центральном был. Да, да, да, губка не подойди, торки на, на, да. на мне, на мне, на мне, Макс, ой, кто-нибудь э, Диман! В домике, вот он. Блять, сука, сложил. Я не... я не знал то, что. Я не знал, где ты лежишь просто. Блять, здесь и сингл, да, кость. Так, а, все нормально. Тяну так. сержанта. Давай. Как не все? Сука, салоник, блядь. К вам идет салоник, короче. Давай И ИДС-ган. Ну и ваншот, ванкил. Блять, накидка не одевается. Хуво. салоник не идет так тут аутсайдеры прикрывают что не наделась мас что ли Нет, блин я столько народов поубивал уже пишет нельзя использовать во время боя а все это, патронов нету у тебя бафпади какой-нибудь фотосорс за Оба. Это тут. Сука, это кто? Этот. Он что, ебанутый, что ли, этот Чак блядь? Завали его, нахуй. Заебал, нахуй. Блядь, у меня бинтов, только, кажется, нету, нахуй. А, есть, есть бинтик. Макс, у тебя есть? Есть, добро. Завали его. Дим, так, я Светку слил. Так, Макс, я кинул бинтик, если ты там. Блядь, это кто там, нахуй? Еще стреляет, нахуй. А, ебаный рот. Сука, чуть не убил, нахуй. Флаг поднимаем нет да. 50, 50, 50. да поднимаем поднимаем накидка сука не одевай скинь дренил я тебе потом деньги отдам после захвата ёпт. или вколи меня там быстрее три сердца поднимается направо С... но там салоник блять вон ту. Да. Ага, вижу это С... я ее мочканул салоник он на входе Оба и это сейчас как пристрелились нахуй да он заебал нахуй это адмирал что ли меня убивает нахуй заебал нет, ваншот, ваншот, ваншот, ваншот на мне. Ваншот на мне. Никитос, аккуратно тут. Я сука. Э, э, левее тебя, э, Светка, э, резко держит где-то со слайпой. Так, Артём, да, где, меня, да, где меня тут. Да это тоже под флаг-то нафиг лезет на... Блять, сбили. Блядь, флаг. Я понял. Да, я понял. Так, сейчас я ему Че, я могу не уже идти? Да? будут нафиг. Он кил. Он шипал. Меня тэпает, блять. Меня тэпать. Я могу уже выходить, нет? Куда выходить-то? Кто куда да выходит? Да вы у тогда? меня патроны п... на ППШ закончились, а с Жаком тут что я сделаю? Блять, меня вот это вот сайдер убивает. Крин Норрис. Норрис. Да, Чак Норрис, бляха. Сейчас не скажу. чатка да, сработали Он просто стоит нафиг. Это раз пострелял, два пострелял, туда-сюда нафиг. <уф> да он вообще какой-то, не от мира себе. Так, дедган, короче, выходит, салонник выходит. Удачи. Меня сняли. Кто? Ну кто кто? Толпа. Да это что за нахуй, там он, блядь, бронебойный, что ли, блядь? Светлана, да, там, Гуф, Дани. Это этот, сзади, иншот, ёбаный, сука. Бежит к вам иншот, кил. Где? Сзади прям, Сохран. Угу. Сорян. Так, накидка. Сейчас я... на Светку посмотрел, а и еще и... Сука, давай, нахуй. Я встал под сержанта и заюзывал сетку. Поднимаю сержантский флаг. Давай, это ништяк. Okay. Окей. Заберман минус. Блин, чак там езит, ну? Так, короче, меня... к вам еще два, два, два новых сярувца прибежали. Еще, блядь. Короче, подмога им, блядь. Меня кто-то поразовал. Быстрый бес, и еще там кто. Леонид слева ходит, я его сейчас возьму Быстрый без был до самого начала Адмирал минус Змей, кто там? Кого? Так К вам идет Салоник. Дэч Даган, блять, этот, ёбаный, И Светка, нахуй блядь. Как жавче ты его забыл. Которого я его сейчас убил. Кто там оббегает? Эндрю, ёпта нахуй. Леоня оббегает. Кровь. Никит, Никит, крой вот тут вот. да, вот тут крой, Никит. Вон двое пидарасов. Как кто? Деберман минус. Блядь. а вы а мне меня, сука, в спину? О, странная закидка не одевается. Так, так, так, ну и что у нас тут? Где-то сработает со снайперки Короче, я с... какой-то где-то меня опять хуярит Где он нахуй сидит? В доме что ли? Кто? Зайдите в домик, проверьте так, я тут на входе я не могу. Слоров, он фигачит отсюда. А, Чернаты там сидит тоже, я убивал, но ее не добил. Так, я тут, я тут. Да, вон подать. он сидит, вон он сидит. Все, готов. Все Все готов. Сейчас готов. Сейчас сел, сейчас его респонд. Сынок, видел кого? Да, да. сейчас вот адмирал кюр кюр кюр кюр кюр да я блин блять беса уб это беса короля Матаня не респайся не респайся Стой, сейчас как я снимал давай все можно. меня салонник убил можно я... можно давай сука Светланка. планка авче сзади авче сзади кувы ты блять этот блять бежит а вы че ебаная забегает да, а ч ⁇ Какого фига, блин, у меня опять. Этот осторожно ролик. грена. Чек Норрис, блин. Он дебил какой-то. Да, он дебил, Ну серьезно. Как вам жена? Все жрутились 7%. К вам адмирал бежит, внимание. Салоник уже у вас где-то. Давайте еще 8 минут осталось. 8 минут? Так быстро? Я думал, полза. Я дам. Они взяли потом. Они все бегут от Светка, сохранки, может быть. Светка, Можно Светка, Светка, св... Светка. А одного достаточно поднять будет. Светлана, блядь, сдохло. Парни, Светка тут была. Да все, сдохло. Убили. Че, убили их? Блять, отделась. Отделась наконец-то накидка. Алекс, тусуйся под флагом, чтобы по тебе стреляли. А по мне попадать не будут. Давай, я тоже под флаг, но. Сзади. Блин, какого хрена, блин? Этот задолбал уже какой-то э, Драго Никус 9К. Он меня и на прошлом этом убивал. И сейчас убивает. Все. все. Ну как задолбал бы он нормальный? Как, спасибо. Как Ребята, всем спасибо, все свободные, база, э Барби. Можно выбить кое-что. Сп спасибо. Слышь, Эдуард, спасибо, короче, своим передаемся. Давай, давай. Эдвард, давай. своим спасибо. Всем. Передает нас. Да. И скажу, Драгунекос. Но Драгунекос нормальный пацан. Серьезно, он как бы. Атаковал. Чаку передает, а что? Так. Ну, Чак. Чак? Если нет, Чак упорит, захват... еще раз кинет в меня вампирку нахуй Была... Я его буду валить по всей зоне нахуй и поверь, что я найду способ. Это был я... захват. Это я позволю. и Отсосали, Скажи, короче, и... снимай. Всем тоже. пока. Удачи. Эдвард, смотри, я так вот захват...